как правильно медитировать на основе книги «Сам себе плацебо» Джоди Спенза. Ну что, поехали! Давайте определим время, когда лучше медитировать. И в течение дня есть два наиболее благоприятных момента для медитации. Это вечер перед прямо самым-самым сном и утро сразу после пробуждения. Лично я больше всего люблю утреннее время, но ты для себя можешь выбрать любое время, которое тебе подходит лучше всего. Почему именно это время? Объясняется это тем, что на границе сна и бодрствования человек таким естественным образом проходит через несколько измененных состояний сознания. Собственно, именно к этим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 Как раз в эти моменты можно сказать, что открыта дверь в подсознание, с которым мы работаем во время медитации. И таким образом, медитируя, когда отходишь ко сну или только просыпаешься, гораздо легче достичь состояния альфа и тета-ритма, потому что ты либо только что там был, либо направляешься туда, в эти измененные состояния сознания. А теперь давай разберемся, где лучше всего медитировать. И а, здесь а, тебе достаточно найти просто такой вот уголок, где а, тебя не будут отвлекать там подальше всех людей, котов, всех домашних жи животных. Должно быть место, где ты будешь в одиночестве и покое. в это пристанище ты сможешь возвращаться каждый день для своей духовной практики. Я не советую медитировать в постели, потому что постель все-таки ассоциируется со сном. Лучше взять стул или выделить уголок на полу подальше от сквозняков, где будет комфортно просидеть где-то около часа, и очень важный момент комнате не должно быть ни жарко, ни холодно. Если ты предпочитаешь медитировать под музыку, выбери а, тихую музыку, расслабляющую, вводящую в транс. Там инструментальная, может быть, композиция или напевы какие-то без слов. На самом деле негромкая музыка даже помогает настроиться и заглушить посторонние шумы. Только ни в коем случае не ставь музыку, которая связана со значимыми для тебя прошлыми событиями или отвлекающие тебя любым другим способом. Надо обязательно выключить компьютер и телефон. Поставь это на авиарежим, чтобы никакие звуки тебя не не беспокоили. А что касается продолжительности медитации, то обычно медитация длится около 45 минут, но лучше все-таки выделить для своих занятий больше времени, примерно час, чтобы должным образом настроиться. И если ты каким-то образом, у тебя есть ограничения во времени, то можно поставить будильник, но пусть он подаст сигнал где-то за 10 минут до конца медитации, чтобы иметь возможность выйти из сеанса плавно и без резких скачков. И если для медитации тебе требуется какое-то дополнительное время, то, конечно же, попробуй встать пораньше или лечь позже ради возможности медитировать, не думая о времени, а сейчас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 Ой, что-то у меня болит голова, ничего у тебя не выйдет, ничего не поменяется, и что-то мне это вообще все не нравится, это не по мне и так далее, и так далее и тому подобное. И у тебя может появиться такой неосознанный рефлекс на практику такой как нетерпение, отчаяние, грусть или какие-то дискомфортные телесные реакции, я помню, когда я начинала медитировать, у меня было вплоть до тошноты, то есть я начинаю медитировать, у меня начинает болеть голова, потом мне тошнит, у меня начинает затекать нога, у меня начинает, не знаю, чесаться голова, все что угодно, такие моменты важны вспомнить, что мы создаем новую судьбу и что такие негативные ощущения это нормально и только освободив тело от этих эмоций, которые у нас вылазит, мы сможем расслабиться и оказаться в этом настоящем моменте, где мы создаем наше будущее. Чтобы попасть в этот момент и научить свое тело новому образу жизни мы просто... Нам необходимо усадить это тело и показать ему, кто в доме хозяин. И здесь автор рассказывает о своем примере, что когда он приходит на свое ранчо, чтобы оседлать своего жеребца, то он очень сильно сопротивляется и, мол, говорит, что где тебя носило целых восемь месяцев. И тут очень важно... Собрать всю волю в кулак и рассказать, кто здесь главный. И, собственно, как только он видит, что начинает выходить жеребец из его контроля, он медленно, но твердо подбирает поводья и натягивает их, а потом просто выжидает. И, собственно, вот этот вот пример, он показывает как технику такой способ медленного, но твердого восстановления концентрации, которое нужно применить и к своему телу, когда садишься медитировать. Просто представляй себе, что твое тело это конь, который ты, будучи сознанием, дрессируешь. И каждый раз заметив, что твое внимание блуждает. Ты спокойно возвращаешь его в нужное русло. Таким образом, ты управляешь собой и своим прошлым. А теперь давайте поговорим о переходе в измененное сознание. Медитация как раз и помогает перейти в это измененное сознание. Обычно мы находимся в состоянии бета-ритма, самого активного и самого нестабильного из всех паттернов мозговой активность. И такое состояние, когда волны активности мозга учащены, спутаны и наполнены помехами, автор и называет состоянием рассогласованности. При этом ритме мозговых волн нет никакой гармонии, непорядка, одна полная какофония, как и в сигналах, которые мозг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 к более спокойному и уравновешенному состоянию сознания. Это как раз и есть созидательный альфа-ритм, а позднее он переходит в состояние тета-ритма. И как раз в этом состоянии наш внутренний мир становится для нас более реальным, чем внешний, что позволяет осуществить желаемые изменения.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 И все системы организма начинают работать в едином ритме сообща. И теперь вместо какафонии мозг и тело играют такую прекрасную симфонию. И благодаря этому человек чувствует себя целостным, спокойным и уравновешенным. И здесь начинается сладость настоящего момента. Благодаря открытому вниманию медитация, которую ты будешь выполнять, научит тебя пребывать в моменте настоящего. Ссылка на медитацию «Измени свою реальность» есть под этим видео, и ты можешь начинать уже прямо сегодня.